И сейчас я немножко пошучу, поэтому... Мам, может, если пошукло... Ну, кто, кто без юмора, ну, просто не обращайте на это внимание. Никакой няма хумор, просто не обращайте внимание. пришла к нам в церковь, и я узнала его фамилию, а фамилию у нее не Дорубова. У тебя фамилия, она не Я повернулся к ней и сказал, Асу. Даша, ты все еще не Дорубаешь, как Иисус любит тебя. <свят> ну, пусть это прозвучит грубо, но это, вот, это наш э, карагандинский слэк, потому что мы из такого криминального города приехали. Даша, ты... Дорубила я сегодня. И <с <с даже <с раньше. <с Здравствуйте. Здравейте. Я Даша. А сам Даша. А, и немножечко хочу рассказать о том, какая моя жизнь была до того, как я пришла в церковь. Иска, малка, давай расскажем, как вы животами до до уйти на церковь. Ну вот, мне только стукнуло 22. А встану на двайсе. Две. А, на двайсе две. И я знала что моя жизнь начнет вот именно в этом возрасте в отрасте, корень меняться в тазе на я не знала где я нахожусь не какой у меня этап в жизни этап я ушла с любимой работой и не знала как я буду зарабатывать над собственнонах любимой и не знаю как что печаль пари у меня все разваливалось. Сичку все mm, разрушала вот, Ну, кусочки буквально. Все. На пару Это Я паниковала. а бехва в паника, Я упала в депрессию. И бехва в депрессию. У меня было вот это вот, знаете, самобичевание. Вот, что я там? Не могу, что ли? Вот это вот все вот такое вот. Асс, такая самоубичивающая. Самаусужданная и в себе си. Я очень себя критиковала. Много критиковала себя. И я действительно не, не знала, что будет. Вот что будет дальше? И мне не, не как может быть этого. И мне было Подождать. очень страшно. И ногу сыплящих от этого. Потом э, брат Алексей. После этого Алексей а, привел меня сюда. Там я дурачилась, и как-то потихоньку я начала вливаться вот вот. И постепенно започинных до да да с вик, да с в той обстановка тут? Я начала ходить по воскресеньям в церковь. Сопоставляла, да, посчитала вам, презенты для церквота. Да, только раз в две недели. Само выдвинешь на две седмицы. Ведь раз в неделю слишком много. За что ты выдвинешь на две седмицы больше много за А потом в один момент и в один момент оказалось, указывая, что немного. Чиним не много. А мало? Вечер мало. Хочу больше. Из камушка повычи. У нас появились вечерние молитвенные собрания. Появилось вечерненные собрания. двух с рядом. И на одном из них. И на одном то собирались они, собирание Пока вот я вот стояла пья. Стоя, пья. <сих> а, у меня было видение. И има х Как? Ну представьте себе такое. Ну самый простой рисунок клетки. Рисуйте себе. И на на клетка. Там было. Черное, черное изображение девушки. И ему там не черного изображения одна жена. Я вижу, как эта девушка начинает выходить Два, через э, прутья. Там у мича започку да и зли за а, Но она держится руками, вот Двут так вот сан, держится, держится клятку. Она их убирает. Маха рецепты. Потому что обжигается. А за что-то вот такие... И снова держится. И... После, после, Все после равно как-то пытается, решетки. но не получается. В этот момент, в тот момент видно, как большая белая фигура, ну, видим, Господь Бог как наш, одна белая фигура, он появляется щебок, над этой появляла, клеткой, над клетка, он, он разрушает в... Да, как Раз... в фильмах, как знаете. Как в фильме ты разрушала тази клетка. И потом, Господь, я спрашиваю, а вот... Это. И после питам бог кое-то. Это ты, отвечает он уверенным И голосом. И то два сети. Я такая, ого. Я вау. И в этот момент в просто момент. у меня по всему телу разливается вот эта вот любовь. И с этого целую любовь запускает да утила в целое тело. Он, ну, он вот так вот меня обнимает, его большими такими вот руками. И то мне пригрешно с этой и я почувствовала ту любовь, ну, честно, никогда в жизни такого не и чувствовала И я, скажите, так, такова этого. любовь, куда-то приди, никуда не самосештала. Потому что, ну, любовь Иисуса Христа, она самая сильная, которую мы только можем испытать. За что-то любовь, тона Иисуса Христа, она она сильная, куда можем да приживеем. Жизнь в, любовь, в любви Иисуса Христа, это... Даже не описать словами. Ну, вы все знаете прекрасно. А, живота а, в любовь той Иисуса Христа даже не могу да и из думи. Вы, я, сигурно, знаете, какое это. Если до этого ты был разбит, на дне размазан тряпочкой по полу... А в кубриде тваси бил и много размазан. То, когда Христос показывает тебе, что Он тебя любит... И когда Христос тебе показывает, что ты убит. Ты чувствуешь себя... Человеком, ты чувствуешь себя, ну, самым крутым. И за ты как ты человек, ты... Добрый человек. и господь начал менять мою жизнь и животами как я вам объяснила страх будущего Имах страх вот вот так вот вот все Вече, изменил и нямам тоже страх. любимая работа нечем заниматься а, нямах работа. все мне господь а, <laughs> показал ну буквально мне предложили работу вот так вот она и Имам работу, что имам У меня была очень э, неприятная компания людей, с которыми я общалась. Ну, скажем так, мне она тогда нравилась, сейчас я понимаю, что не надо было хоресвах, но разберем, че не смысла да стях. В Господе Иисусе Христе я получила друзей. Иисус Христос Самых верных най, на всю жизнь. Най, то есть Господь, Он меняет твою жизнь по щелчку. И Господь променяет животность, такая изводнуш, можно променить на полную живот. Ему только нужно дать шанс это сделать, принять его в сердце. сам утряв этому надо дать шанс, докуда направить, прямому в Сказать, что Господь Иисус Христос, мой Господь и мой Господь. И все. И твое. И все начнется, все чудеса. Я сама честно, я думала, как это оно так произойдет. Я сама сосудих, как можешь два до да, случаи. А вот происходит. Но то со случа. <свят> <свят> так что вот, я предлагаю каждому, кто хочет. И предлагаю на всякий какой-то Провозгласить Господом Иисуса Христа. Да провозгласи Господу Иисус Христос. Можем потом остаться на э, молитву покаяния. Можем после до остаться на молитву на покаяние. И вы можете принять Господа в свою жизнь. Можете ли да принять Иисус в свою жизнь? И у меня еще отдельно такая благодарность. Имам и маму, уж одна благодарность. Я прям почувствовала во время проповеди Его, что, э, про проповеди вот это вот все. Во время проповеди вот с этих, что вот Господь он же действительно умер за то, чтобы мы с вами жили вечно. Че Господь Мессия умерил за живем вечным? Нет. Это же он пожертвовал собой, ушел и... на крест. То Это же... жертвовал себя, сел тяжело на тот крест. Но что может быть круче? можно бы появку? Такой поступок. Кто-то из вас может такое совершить? Нет, далеко от вас может. Только Иисус Христос. Сам Иисус Христос. Спасибо ему большое, мы благодарны тебе, много. Боже. И могут не благодарим. Спасибо вам большое. Благодарим. Амин.